Меня зовут Илья, мне 32 года. По образованию я электрик, инженер-электрик, окончил высшее, высшее учебное заведение в Пушкине. Расскажу немного предыстория. У меня супруга, она очень сильно себя решила изменить в плане вообще как бы эстетически и физически. Она себя очень много ну, стала заниматься собой. Обратилась сюда да, в полный порядок. И ребята очень хорошо э, сделали, качественно, добротно, э, что мне очень понравилось. Ну, и во-первых, она была безумно рада, э, своими эмоциями передавала мне эту радость и позитив. И, конечно же, я тоже загорелся этим. Ну, а находиться с рядом прекрасной, красивой женщины, которая красиво улыбается, мне стало не по себе, имея такой вот, поэтому я э, осознанно решил изменяться также вслед за ней. Мы проживаем каждый период времени. Допустим, там, прошлый год, у нас э, было изучение, там, не знаю, мы старались английский учить. Не всегда это получалось, не, не идеально. Мы большую часть времени откладывали, забивали, или еще что-то, но э, этот год у нас по девизам «изменения», и супруга очень четко этому идет я не собираюсь отставать. В голове крутятся мысли, что нужно, нужно, нужно, нужно, и вот э, момент настал, я сегодня у вас здесь. Сделали съемку, отфотографировали, я посмотрел это со стороны на фотографиях и еще больше ужаснулся, еще больше захотелось ускорить процесс. Возможно, я к этому пришел, но чуть позже, потому что с детства мне было тяжело, ну не тяжело, скорее всего, не так комфортно находиться у врачей и я очень много не уделял этому времени то есть у меня ну, в силу там, может, физических данных зубы сами по себе там как-то и ну, не часто посещал врачей но время идет энергия заканчивается да, там внутренняя. и сейчас очень скажем так наступают критические моменты, которые нужно на данном этапе исправлять. Ну, я имею в виду именно зубами, да. Вот, поэтому я бы пришел, скорее всего, но позже. Для меня не страшно, если говорить об этом. Я, ну, скажем так, всего то, что я мужчина, да, есть определенные страхи, но не в этом. А В плане финансов понимаю, что это, если это откладывать и не, при, не идти в этом направлении, то в дальнейшем будет еще дороже. И зачем это откладывать, когда я сейчас молод и мне хочется выглядеть на все 200 процентов, а, неусловно не, 80, да, из моих а, потенциальных. Ну и не скажу, что я прям стеснительный такой, я занимался, да, в определенный период единоборствами, и ношение капы было атрибутикой а, чуть ли не всего, всего периода, да, тренировок, и, соответственно, мне не смущает, что что-то будет во рту. Если обращаться к к непрофессионалам и не знать э, тот результат, который получишь, можно очень сильно ошибиться э, в этом выборе. Здесь я вижу результат, э, сам пробовал и сейчас хочу такого же эффекта для себя. Честно скажу, что были периоды, когда смотрел, сравнивал, да, э, откровенно были моменты, где было дешевле, но приходя и консультируясь э, в других ну, клиниках, я понимал, что уровень элементарный уровень консультации в разы выше, нежели там, в других клиниках. Это ну, я сам по роду деятельности менеджер-продажник, да, если так говорить, и это сразу слышно. Но обычно мои родные и близкие они поддерживают во всех начинаниях, в любых, да, ну. Конечно, это если не касается там, у, у КРФ, да, <свят> поэтому надеюсь, что будут позитивные. Если честно, я еще не говорил, что мы собира... <свят> собираемся это делать, да, поэтому как это будет, я хочу сам посмотреть и насколько они дадут обратную связь для меня это тоже важно. Я, если честно, думаю, это будет э э большим импульсом и толчком в изменении всего, э всего себя, потому что ну, меняя часть, будет сложно обращать и сглаживать углы других частей себя. Ну, ментальных, внутренних, любых. Изменение визуальное, оно отразится на всем на все мне. Как физически, так и внутренне. То есть это... Я уверен, что будет круто. И когда мы в следующий раз или в последующем, после окончания или в конце завершения лечения встретимся с вами, я, наверное, точно, однозначно скажу, что изменилось. Ну, и вы, наверное, тоже увидите. Не знаю, взять детей, они постоянно улыбаются, они всегда, всегда рады. Без разницы, упал он 3 секунды, поплакал, опять улыбается текущие события, ну, мировые там и внутренние, и постоянно стресс, страх какой-то. Я хочу улыбаться, я жизнерадостный человек, мне хочется дарить, дарить свои эмоции улыбку, а когда она будет, скажем, эстетична и красивее, я думаю, что плюс плюс два к радости буду всем добавлять. Я буду носить фотографии с собой до и после, я вам покажу, я даже уговаривать не буду, я покажу вот до, да, а вот что, что тебя ждет. Выбор за тобой. Ну, так.